Добрый, добрый день, уважаемые зрители канала, подписчики и просто новенькие ребята, которые зашли меня посмотреть Мы продолжаем прохождение Red Dead Redemption Это у нас уже по счету третья серия И я не помню, на чем она остановилась Давайте сейчас сразу продолжим без лишних, как говорится, телодвижений, без лишних разговоров Точно не помню, не помню я как зайти в игру? А, вот. Все. Мне напомнил, еще раз, у это моя самая любимая игра. Я не знаю, что может с ней сравниться. Ну, когда я сравнивал ее с VTH5, когда у меня был Xbox, эта игра была на первом месте. Я играл, правда, в первую часть. Она мне очень подперла. Пока ее не переплюнула ни одна игра на ПК. Вообще ни одна. Не единая. Пусть да, иногда сюжетка кажется муторной, Просто ходить вот эти диалоги бессмысленные. Да, иногда это надоедает. Но это не меняет того, что эта игра лучшая. Все равно она остается лучшей. Так, что у меня по звуку? Читать, Жалко, озвучки Я только вижу, нет. Ты его а, этот, это видосик мы видели Этот видосик мы видели, мы как раз на этом закончили Кто, черт возьми, этот Левит Карнау? Карнаул, Карнаул. Right. Five, Ребята, я не буду уже озвучивать, хорошо? Я думаю, в принципе, качество в 2К видно Все диалоги, все, я думаю, должно быть видно Я только не помню, куда мы. Ладно, послушаем его. Гризли? <coughs> Чарльз, ты будешь следить, не появится ли подкрепление. Как там твоя рука, кстати? А что с Урупой? Лени Хавиру, возьмите на себя предельные вагоны и раз... А, все, я понял, это будет это. Ограбление. Ограбление века. Поняли, что с самого начала игры было? Типа, ограбление поезда. Если не ошибаюсь, сейчас будет именно оно. Что-то я или прослушал тогда под конец серии, не знаю Сейчас посмотрим, если будет поезд То это точно оно Я давно, я давно хотел эту миссию Еще с самого начала, как услышал, что Можно грабить поезд, мычаться за ним А потом там перестрелку вести Это вообще Свыше моих ожиданий Эпик. А сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь коняшек. Ну, видимо, там будет много врагов, если их тоже немало, правильно? Это логично. Если там было охранника восемь, я думаю, я сомневаюсь, что мы бы набрали столько толпы. Так. Чего за просадочки Раз, два, три, четыре... А, нет, нас 6. А как я посчитал 8? Вот что я называю командой. Ля, тут темно, тут светло. Это как... Стоп, это как? А как такое может быть? Может, это тени у меня так падают? Или рассвет просто? Я просто рад, что мы снова занимаемся делом. Ты точно готов, парень? Конечно, я думал. Просто сохраняй спокойствие и будь начеку. Только что я не понимаю, к чему они ведут. За деньгами. Все-таки да. А мы на срез идем? Деньги <правда> в надежном месте, просто доверься мне Если Адрисколы правы, этот поезд... Да, это поезд Хм... Это будет классная миссия, точно Пачка железнодорожных облигаций, это большие деньги Класс, класс, класс Интересно, вид переключается? Я забыл, как на В или на Р Don't block me, сука, блит. Если что, это я включил этот yeah. э, режим down, от третьего лица А хотя нет okay. А как мы спускаться, раза Не надо было вниз как-то снизиться, нет? Блин, от первого лица тоже прикольно от первого лица не увидишь вот этот весь э, графон, всю эту, как сказать, механику, да? От первого лица классно именно перестреливаться. Ну давай вперед. А, они меня ждут. Извиняюсь, надо же было как-то подготовить меня. Что-то опять просадка какая-то была, видели, да? Это наш тип? А, ну в принципе динамит ставит, глупый вопрос. Иди туда, установи детонатор у тех камней. А зачем у камней? Теперь размотай провод и присоедини его к детонатору. Зачем у камней устанавливать провод, если нам нужна железная дорога? Возьмите катушку. А. Молец попутал. Таля, тут еще элементы паркура есть Что-то я не понял, а где А, вот она Взять Так Прикрепите провод к детонатору А, все, я понял О чем речь идет Я просто думал, они хотят на камень Тоже установить зачем-то детонатор В смысле этот, динамит Уже поезд слышу так можно и не успеть okay. Капец, техника, да? Вообще right. Этого должно хватить Возвращайся к ребятам дальше, я сам справлюсь Окей okay. Окей, okay. я заставлять долго не буду тебя Не очень-то и хотелось <laughs> рядом со взрывом быть а вот и Артурка. Наконец-то, я уже загораю от нетерпения. Вы не представляете, как я загораю, пацаны. Будьте на готове и действуйте строго по плану. Ошибок быть не должно. Ну что там? <coughs> мне кажется, это будет эпично, очень эпично. Только мне интересно, держите этап, чтобы скрыть селектор оружия? Скрыть? Может, наоборот, открыть? Не, а, подожди, как дроба жить? Во. Во. Вот эта штука мне нужна. <звук> что-то пока непонятно, что-то тихо. Face, э, что? Мне что-то надо сделать, да? А, может на свое место просто стать? И что не пойму Что мне надо сделать в селектриоружей? Прослушал, походу. Ты забыл, что наша головы предназначена в наградах? И хер пойму, что ты это мне хочешь. Держи эти тап, чтобы, чтобы переключиться на селектор предметов. Ага. Маску. Маску одеть. Ух ты, маска черная такая. Сейчас эпик будет. You. You В середине, наверное, разорвут. <соединяющие> <соединяющие> рукожопа <соединяющие> Профессионалы. А зачем мы пешком? Спрыгните на... А, спрыгните на поезд. Хорошо, что не смотрел прохождение от ютуберов, стримеров, летсплейщиков. Выносливость 50%. Блин, один улетел, минус один. Второй вроде со мной, да, остался? Висит. Ну, я думаю, мы его сейчас поможем по этому. Что надо делать? Тянуть. А, вот так. Не, ну вдвоем уже не один. Логично, не правда ли? Где Хавьера? Нету Хавьера. Блин, как же мне это нравится. Охренеть! Ограбить! Впереди еще один охранник. Мне с ним разобраться? Я сам, я сам хочу. На нож, нож, на нож посажу. Артур, кто идет? А как этот? О. Как его в рукопашку? Хорош, хорош, тупо хорош. Блин, ну а как я спалился, я понять не могу. Блин, капец, он ваншотит. Просто реально... Не знаю стоит ли собирать вообще грабить трубы, жевательный табак на ну, принципе можно управлять выделенные желтым тонике чтобы сфокусировать ваши шкалы а, давайте попробуем давайте попробуем что у меня есть у меня есть провиант консервы у меня есть сильное лекарство давайте попробуем <сосы> что еще есть нормально. И для энергии что-нибудь. Что для энергии? Вот это? Нет, это не для энергии. Может, жевательный табак? Ну, нет, ну ладно. В принципе. Можно, конечно, дробажи взять. Удерживайте, вы нажимаете, чтобы перелезть через препятствие. Вы и нажимаете W. А, я понял. А чё он мне достает оружие? Давайте с револьвером, наверное, немножко побегаем. Если мы не установим поезд, остальные нас не догонят. Чувак, подожди, мне надо лутаться. Я понимаю, конечно. На помощь. Да блин, чё он прицел не этот? Не целится. А кто враг из них? Ну, будем считать типа попал. Типа попал. Так, поезд мы остановили. Да блин. Хорош. Просто течечка. А где еще? Мне кажется, поезд надо обойти по этой стороне. Если я обойду поезд с другой стороны, они не будут ожидать. Но это не точно. Это так. Одна из моих версий. Охрененно, он спрятался. Так, да, попади такой раз, елки-палки. Ладно, понимаю. Мне тут не рада, я так понял. Где, где, где? Кто? А вы можете так не спавниться? Охренеть. Ну капец, я не знаю, здесь или привыкнуть надо, вот когда ты не играешь и потом снова играешь, что ты не попадаешь. Хотя вначале у меня дела получше обстояли. А, это наши уже пришли. Меткий глаз 25% до третьего уровня. Капец, тут трупов. Тут столько можно бабок нагребсти. Жалко, анимка долгая, очень долго грабит людей. Зато патроны не надо будет, не покупать, ничего. Ладно, лутаться это такое, нам больше интересна сюжетка, правда? Поэтому пойдем дальше. Уносливость изменилась у нас, отлично. Что вы там, ребятки, задумали? Послушайте меня, мы не хотим вас убивать. А, это бронебойный, да, вагон? Но если придется.. Мы это сделаем. Капец, да, вагон? А ч нельзя эту, взять динамит и закинуть вот эту дырочку? А, правда там. Да, все, я не подумал, там же бабки. А, имеет смысл? Мне кажется, это глупо. Это реально глупо. А, сейчас пойдем взрывчаткой дверь взрывать. А откуда они знают, что динамит? Ой, сейф не здесь. Пушим, пушим, пацаны. Пушим, пушим, А че он так медленно идет? Раз, два, три. Что-то не очень они на охранников похожи. Вот этот еще последний, более-менее. А эти какие-то, знаете, такие лоткорукие. Заблощил. Забраться в вагон. Извините только, да это же просто дворец. Вот вы занимаетесь сейфом, я тогда беру на себя что-то там. О да, все будет проще простого. Найдите добычу в поезде. Боже мой, место Карнау. мы до сих пор не получили плату в размере двух тысяч долларов за первоначальную разведку hey, Umbrella в развитии выпитывая гонодика траки между Conrad и Well, кор короче, долго все вот это читать, от 9 ноября 89 98 года. После получения средств мы приступим ко второму и третьему этапу проекта. В течение месяца представим вам подобные отчеты о результатах. Короче, неинтересно. Это неинтересно. Идем дальше. Черт, тут какие-то бумаги. Облигации. Это же, кстати, может быть и картина, да? А как оно вообще? Оно написано должно быть или что? В принципе, письма мне читать не особо интересно. Обыскать шкафчик. Что-то есть. Сейф. И ч, он без ключка, что ли? Бабки, да? Облигации. <laughs> да, облигации. Кажется, нашел. Отлично. У вас максимальное количество данных предметов. Каких данных? Вернитесь к банде. Не, в натуре, блин, капец, как выглядит вагон. Офшор, говорит Офшоры Отлично Может избавишься от всего этого? От поезда? Да, убери его отсюда А что с ними делать? Как сам думаешь? Не знаю Дело твое Не, ну я отпущу их Увези на поезде или убей Главное, чтобы не отправили за нами погоню Back, короче, сейчас будет решаться, что убить, убить врагов или отпустить. В смысле, они втроем на одного меня? Они могут меня сейчас раскидать спокойно. Охранник. Разберитесь с охранниками. А что это значит? Чуть такое. Ладно. Нет. Ну Не-не-не, только не убивай Не бей, не бей, не бей Пырнуть ножом, прикончить Только не дерись, убегай Все, все Не понял, а что это показывает мне за значок? Но они могут подкрепление Идите в будку машиниста, чтобы привести поезд в движение Они подкрепление сейчас, да, могут вызвать? Спокойно вообще ну, В принципе, если они пешком... Хрен знает куда Это, наверное, будет не скоро Так, выносливость у меня повышена Показывает мне У машиниста будка вот она, правильно? Я так понимаю, мы должны скинуть его с обрыва или откуда-то А, все настолько просто Блин, я лучше бы поездил, честно говоря. Мне нравится. Мне нравится на поезде ездить. А в игре это в Ну, по сути, миссия выполнена, получается. Интересно. Вот, вот такие надо реально миссии выпускать. Где есть интерес реально? На восток. Следующая миссия называется. «Мэри Бетт». Пробуем. погода кажется наладилась, и мы только что ограбли поезд левита Кранаула. Деньги у нас. Что худшее позади, осталось решить, куда мы отправим. Тогда дайте прочитать, Ле. Но резание подкова возле Валентайна, там мы легко сможем залечь на дно. Я знаю, что вы любите потрещать о старых деньгах и о том, что со старым добрым дачем. Короче, короче, мы какого-то богатенького дядю ограбили. Ну, поезд его. Этот. И теперь нам надо залечь на дно, потому что, я так понимаю, у него там армия какая-то своя есть. Ну, типа... За наши головы объявят награду. И поэтому нам надо где-то пересидеть. Поэтому мы свернули наш коттедж из четырех домиков, которые вы видели, когда я перед тем, как я миссию брал, и отправились, как видите, в путешествие. По крайней мере, так враги не будут знать демы. Казалось бы, музыка дерьмо, да? Ну, вот такие моменты, вот, когда... Ну вы понимаете, тут ноу-комментс no просто. В тему, в тему, музыка. Вот что я хочу сказать. Ленни, Мика, идите сюда. Yes, да, босс. чем вперед, проверьте, чтобы не было сюрпризов. У нас все так слишком много. Я с этим мальчишкой? Давай уже. Поехали, купишь мне виски. Дедовщина, дедовщина у пацанов у мужика, точнее, с пацаном Удерживатель левый шиль, чтобы двигаться вместе с караваном А, его надо просто удерживать А я один раз нажимал и думаю, почему я не вместе с ними еду Увези нас из реки. Надо Слышь, слушайте, а ты не должна разве поворачивать, не? О, да. Понимаю. Ладно, давай посмотрим. Да херн ли тут смотреть? Минус колесо. Разве похоже, что все в порядке? Что стряслось? Давай починим его. Взять колесо. Ни хера сегодня у него сила. Не, ну я думаю, оно реально тяжелое. Еще немного. Ч ⁇ и все? Вот так просто. Я думал, там надо какие-то... Болты крепежные, может, что-то. Ну хоть что-нибудь, что фиксируется, чем. <laughs> Просто пару ударов и.. Припо... А, не, вот, вот, вот. Крепит, крепит. Все, вопросов нет. Если бы они завалили. А это эти индусы какие-то, да? Индусы ребята, не хотят меня, да, подождать вообще? Вдруг ему индусы вот эти нападут на нас? Доберитесь <поди Apple> до надгорья подкова. Местных индейцев здорово в Это внутренние земли, Тайопты. Игра не дает почитать. Я не знаю, какие им надо скорострельные диктаторы, но у меня не получается прочитать иногда диалоги. Слишком быстро. Но может быть и нет. Просто я слышу, что солдаты действовали особенно мерзко. Мерзко, как еще можно грабить и убивать? Мы-то тоже делаем, чтобы никто не говорил дач Боюсь, я слишком упростил проблему Чтобы ее понять, недорогий кучер Эй, я тут ни при чем Чёрст, не забывай, это прирожденный жулик Если с умным видом он что-то говорит, это не значит, что он в этом смыслит что стало с твоим племенем по крайней мере я его не помню мой отец был чернокожим Мы говорили что он жил встретили свободных людей но когда нас заставили покинуть нашу землю мы втроем бежали я был слишком мал чтобы что-то запомнить я всю жизнь провел в бегах прошло пару лет какие-то солдаты поймали мою мать и куда-то увели с тех пор мы не ее не видели. Мы бродяжничали. Он был никудышным человеком, пристрел высокой пивки. Лет с тридцати я стал жить сам по себе. Артур, каким я играл, он, оказывается, был хулиганом. Это сейчас мы играем, он такой весь ответственный из себя, понимаете? Долгая история. Yeah. В нужную сторону едем. Сложно сказать. Мы все еще двигаемся на запад, как и планировали. Детственных лесов. Короче. Мы едем в правильном направлении, отчаянно пытаясь уйти от законников склоном гор Горный Восток. Думаю, да. Что да. Эти места, знаешь? Немного. Был тут пару раз. Недалеко отсюда есть городишка под названием Валентайн. Там ковбои, бандиты, девочки, все как мы любим, парни. О, Дрискол, Не исключено. Пинкертоны? Надеюсь, что нет. Это место, куда мы едем, как шанова там называется, на горе Подкова. Это можно залечь? Для наших целей сойдет. Ладно, я хочу посмотреть на графику, а то я смотрю на диалоги и читаю, и толком ничего не вижу. Мне хочется полюбоваться тоже. Вы ведь любуетесь, и я хочу. Зверюшки он гляньте какие. Мне только не нравится действие, как я с ними поступаю после убийства. Полностью снимаю с них кожу и. Что там? Наверное, можно что-то с них сделать, может, какой-то подсумок там или что-то такое. Типа как Far Cry. Я просто не знаю, ребят, если что. Я специально принципиально узнал, что на ПК будет игра, и не смотрел ее от стримеров. Okay. Мы получили травы С их помощью можно выполнять статус Готовить еду и создавать предметы Еп yep. Интересно, а сбить можно? Да что, косу козуля? Косуля. Справочник обновлен Американский женьшень жи А, я неправильно еду Оу oh. Действительно, что? Оу oh. <laughs> Видите, раньше заднего привода не было. Представьте лошадь, которая заднюю сдает Такая поворачивается. Направо-назад, налево-назад. Вообще четко было. Вот тогда такого не было. Давай сейчас просто сверни на тропу. так кто? Удерживайте контур, чтобы остановить фургон. А, то типа секьюрити, да? Okay, а так кто ты кто кто такой? Чё я должен тебя подвозить? <связывая> Сложно было попасть Хайер? No. Нет, You're все well. прошло хорошо. It's Это отличное место. Выходит. Блин, я опять поворот пропустил. <связывая> а, -а, а, задний привод <связывая> есть. Повтыкайте, задний привод есть в натуре. <связывая> Капец, лошадь с задним приводом. Как бы тут за манухи никакой не было. Вроде не похоже, но. О, да, понимаю. А, все это наши, да, расположились, получается. Это теперь наш дом. Капец, мы настоящие дома променяли на какую-то говняшку. Но зато здесь снега нет, уже хорошо. Джентльмены, мы могли выжить. Смогли, точнее. До всей поры теперь пора fala... подумать о процветании. Мы с Артуром были в шаге от процветания Black Все было происходно. А потом Мика убил ваши головы идеи по ограблению парома. А кто такой Мика? Опять же, опять напомнюсь, эээ, здесь, в игре, Большущий недостаток в том, что Диалоги не пишут, кто их ведет То есть, когда человек говорит Не пишется его ник, и мне очень сложно Узнать все их на... эти... имена То есть, двоих я знаю, да, уже Типа, у того черного волка Который с нами постоянно И напарник, который часто с нами был Всех остальных я вообще не помню Не помню, не знаю Пока они, конечно, друг друга по имени не назовут Я хрен вспомню But I kept us together, kept us alive, kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I, I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money, and a, a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here, then we move again, head out around them, в несколько месяцев землю. Джентльмены, я собираюсь нанести визит в город, но вы понимаете. Попробую заключить какую-нибудь выгодную сделку. Конечно, Герштраус. Стоп, знаете, как вы мне этот тип напоминает? Помните в мафии, когда мы прохождение делали в конце, когда уже. А, этот помощник Сальери. Помощник, худой такой в очках длинный, что миссия еще заключалась в том, что он улетает в аэропорту на самолете вместе с семьей, с дочкой и с женой. И у нас есть выбор либо убить его, либо отпустить. Помните? Вот, он очень похож на этого помощника. Вот этот тип в очках. У даже очки одинаковые. Для барышни какие! За работу не попадайте в переделки, помните, вы бродячие рабочие. Нас уволили, когда закрыли завод на севере. Так что за работу? Дядюшка, пастор Сомсон, вы большие не пассажиры. Теперь каждый из нас должен зарабатывать себе на пропитание. Оказывается, Валентайн — город Скотов. В нем полно грязи и недоумков, если память не изменяет. Подходящее место для поиска. Вам нужна еда. Каждый день кто-то... И помните, что бы вы ни нашли, лагерь получит свою долю. Жертвуйте лагерю деньги и ценности, чтобы лучше патроны, еду и лагерные припасы. Девочки, приготовили вашу палатку. Мистер Морган, прошу. А девочки-девочек приготовили? Ну, только не ее, не ее. Это типа моя комната, We're да? Have... <laughs> моя гостиная. А за зато летом хорошо. Летом зато хорошо, свежо как-то. Глава 2. На горе Подкова. Надо будет в названии название изменить или, не знаю, или третью серию назвать. Точнее, четвертую. Что вторая глава пошла. Через пару недель. Мы спустились с гор. И поехали на восток красивую местность под названием внутренняя земля дачу явно стало получше в его глазах снова появился блеск и заметил что он мыслит гораздо яснее мне кажется что мы все немного повеселили несмотря на Блэквотер и прочие неприятности ух ты я переоделся нет переодел. артурка хузе Чтобы поддержать статусы, ешьте петь и отдыхайте. So. Что за статус и что за глупое название? Пил Чарльз и Хавьер и Солнцен кое-что нарыл. В на станции у озера. И что вернулся на лице этого жуткая хмылочка. Я уверен, он нашел целую кучу недачников, которые теперь должны ему денег. You. You? Что будешь делать ты? Я собираюсь прочитать книгу понимаю у кого какие заботы справочника обновлен фотоаппарат когда вы набираете или теряете вес на статусе здоровья отображаются соответствующие значки М -м -м. здание выполнено на восток окей окей так хорошо мой женщина хорошо мой откуда тут кровь кровь откуда Тут что, каменные лица проходят? <laughs> Прикиньте, качок вот тут стоит вот такой. Такой начали. Мой дорогой мальчик. Что происходит? А можно я ему вломлю? Вломить можно? Нельзя. Слушай, ты набухался, я не хочу с тобой разговаривать. Лагерь вашей банды отмечен на карте. Слушай, не ходи за мной, а, тетя. Что он ходит за мной? Женщина, вы не знаете кто это? Фух, отстал. Смотрите, у нас много значков появилось. Так, этот значок это мой конь. У меня появился хавчик. Полевая кухня, да? Доброе утро, толстый. Не знаю, как тебя зовут, но в дальнейшем наверно познакомимся. Если бы вы мне показывали в диалогах, кто это ко мне обращается Другое дело, я бы запомнил А так просто толстый Что там у нас сегодня подают? Гуляш Да? Гуляш? Так это же гуляш Ешь, ешь, ешь, ешь Ля, свинья У тебя ж ложка есть, нахер ты Ай, блин Так, что-то еще какие-то непонятные значки Толстый, что ты там делаешь? Мясо? Пожертвовать, создать улучшение. О, создать улучшение интересная вещь. Сумка. Короче, мне еще ничего, да, недоступно. Жилье Артура, череп. Череп барана, коврики шкуры вала. О, я бы коврик взял. Что надо для этого? Превосходная шкура вала. Короче, мне ни хера нет никакого не имеет смысла здесь что-либо делать. Good morning, брат. Mm, бабки. Здесь есть что-то с бабками связанное. пожертвовать Да идите в жопу, где можно своровать. Что за приемы Робин Гуда? Мне нужно именно своровать. Зачем мне жертвовать? Осмотреть. Не, я не хочу читать ничего. Короче, у меня есть три миссии уже доступные. И теперь до конца жизни буду пахнуть дымом. Доброе утро, женщины. Короче, давайте выполним вот эту миссию. С буковкой У. Дядюшка. Разбудить. <смех> <смех> Я же закашлял Культурное общество по-валентайски Значит, пока все остальные воруют, убивают, лгут, борются за выживание Ты днями напролет размышляешь Мы живем в странном мире, Артур Морган Хочешь, съездим в город? Посмотрим, что там что-нибудь? Давай, у меня как раз там дела Прекрасно Иди подготовь лошадей Просто что ты везешь старика в город. Может и нас с собой возьмешь? А какие у вас планы? Да непонятно, да, какие у них планы? Особенно у первой. Ля, какие. Ля, ля-ля. Не Хритуская вообще красуется там. Залезайте gonna... Отблагодарите по дороге yeah, okay, right. А, я опять веду, да елки. Я б лучше просто пообщался, сзади посидел с девахами Девахи будут укачивать, говорите а то я не привик. Не привик возить в женский пол. Для первой там хлопает что-то. Берись или есть девица одна. А, это песня пошла, я понял. Интересно, если заторможу резко. Я прерву ихнюю нее песню? Давайте попробуем. Не их вообще ничего не берет походу мы нас перестреляют они все равно пить будут. опа она ну. это что такое а это просто типа тип едет на колеснице на своей а я думал это просто сюжет какая то черт черт черт ну, че помочь ему а надо лошадь поймать Поговорите с кучером но это только с лосо с можно поймать здорово для он высокий капец А, говори чем Давай сразу к делу помочь ну, давай помогу успокойтесь сбежавшую лошадь это надо лосо брать На капец, она знает, что я рядом. Понимаю, да. Ну, хорош, хорош. Иди сюда, сюда, идите. Иди сюда. Верните лошадь это Та иду, иду, иду. Зачем мне ее успокаивать? мечу делать нечего? Пойдем. Пойдем, я сказал. За мной. Все, вернул. You <laughs> я не знаю зачем, но я еще раз пойму. Пытался произвести впечатление. А, все, споймал, да? Все хорошо, да? Mom, не, ну почему не помочь человеку по дороге, правильно? Если есть возможность... Артур, да ты превращайся в настоящую добрую фею Так что у тебя доброе сердце Возможно, маленькое маленькая и глубоко спрятана <laughs> Хорошо, что она про сердце говорит И не ищу легких путей Прикиньте, если бы я поехал Мне кажется, там поезд бы размазал Вот давайте как форсажи Только там перед поездом А мы после поезда проедем ДТП. Пиздец. Я убил лошадь. А не, живая, ля. Она живая, аля. Она Блин, мужик, ты живой? Мужик, ты куда? Ну, ну, блин, прости. Мужик, у тебя лошадь сейчас есть. А как я хочу выйти? Я хочу выйти на почту зайти. Может, мне там ЭМЛ пришел? Слушайте, дайте мне встать. Ладно. Окей. Может, сейчас можно? А, у меня оружка в руках. Надо убрать. Может, из-за этого я встать не могу? Не, не знаю из-за чего, но не получается встать. Ладно, поехали. Значит, у меня слишком важная миссия. <laughs> Блин, бедный тип, мне его очень жралко. Но самое главное, что я лошадь не убил. Тип-то ладно, но если б лошадь не выжила, я бы... Все, это плохое настроение на весь день. Я не могу мучить животных. Ля, ля. Ля какая, игривая. Эй, эй, бомж. Тут же я помню кусочек, короче, я смотрел, по-моему, у Шимора прохождение <coughs> два года назад. И когда тут, короче, какого-то типа начинаешь убивать, тут за тебя вступаются все. Во-первых, приходит шериф, а вот он, кстати, стоит здание. Дай бог тебе придется рисковать собака для молодых у да здесь езди по разли статье да, лишь бы по разлися посторонисьйся Блин, как мне нравится эта игра. <смех> <смех> Блин, чувак, ну сорян, реально. Одиндилась его грязь. А, вон, с той стороны. С удовольствием, мы начнем с салона. Салон это, наверное, что-то типа... Хорошо, только не лезьте на рожон и что-то там еще. Слышь, старый. Старый можно его ударить so you yourself, <coughs> следуйте за дядюшкой стрелок на разок чуть okay. тут? <coughs> donations alerts <coughs> короче парень донаты собирает надо попить что-то нет я б соврал листы больные чумой крысы потом ты черли уставились а? вот так то доброе утро чтобы купить предмет в магазине Посмотрите на товар, лежащий на полке держите R А, вот так все просто? Прикольно Как будто в магазин зашел по-настоящему Не знаю, что это такое, масло? Два бакса? Идите нахрен Я эти 32 бакса собирал с трупов Завалил там Три дюжины типов, чтобы 32 бакса эти купить собрать два бакса на хавчик тратит нахрена да я ничего не взял я пошел продать посмотреть каталог еще зи каталог есть ничего себе давайте посмотрим так правее ант. тоники на охота и рыбалка ход за лошадью одежда во мне не пофиг как выглядеть 85 баксов, ты чё Как переворачивать страницу? Все костюмы. Валентайн, Вакера, Дебюти Крик, Клермон, курсом Блин, мне что-то никакой не нравится, вообще никакой. 100 баксов, ты чё Ч ⁇ еще есть? Штаны, жилеты, рубашки. В принципе можно, да. По одной единице можно собрать одежду. Давайте верхнюю одежду выберем. Так. И ну шляпа. Шляпа мне нравится. Шляпа прикольная. Это что? Куртка-пылевик. Пылевик. Вся верхняя одежда. Давайте всю верхнюю одежду посмотрим. Куртка-пылевик. Это что? Классический фраг. 10 баксов. Ну, в принципе, недорого. Выглядит неплохо. Куртка разведчика. У меня разве не такая? Пальто. Пальто стрелка. Дорожная куртка. Вот это ничего смотрится, но я бы взял черную, если есть. Блин, черной нету. Ну, не знаю. Я думаю, еще будут. Лучше потом посмотрю. Так, рубашки. Может просто не верхнюю одежду а рубашку сменим. Я не знаю, что у меня какие там. Все рубашки. Как нажать на все рубашки? Не рубашки мне не нравится. И какие-то они не по фэш но вообще. Штаны, штаны. О, да, самые четкие бы. Джинсы для верховой езды. Все штаны. Вот это меня интересует. Джинсы. О, вы вообще четкие. Не, это говно, говно. Джинсы для верховой езды. Не, ну, понятное дело, если ты в грязи постоянно. В принципе, норм. Не хочу. Не нравится мне колбойский стиль. Все грязное, некрасивое, неинтересное Так что внешности я точно здесь менять не буду Что это, бля? Что это за нахер? Перчатки, да Во, вот это мне нравится Это, это тема, ребят Это тема Я обязательно куплю Сейчас я посмотрю, есть ли еще Есть ли еще какие-то Все перчатки Перчатки стрелка Перчатки для верховой езды. Кавалерийские. Ну, мне нравятся кавалерийские и нравятся перчатки стрелка. Давайте, наверное, с обрезанными пальцами. Черные, да? Да, все, купили. Прикольно, прикольно. Боеприпасы. Это нам не нужно, мы, в принципе, с трупов собираем. Шмот у нас пойдет. Рубашку можно было поменять, но ладно. Чем мне показывать сюда? Надо что-то здесь купить. Приглядеться. Купить? Давайте купим за 1 доллар. Короче, мне надо было купить что-нибудь, только не у продавца, а именно с полки для сюжетки. Забавно устроен этот мир. Знаешь, когда я представляю себя этой женизм на богатой наследнице. Иногда я же говорю, не понимаешь. Хочешь прочитать, но оно очень быстро все проходит. Я пробовал здесь роскошный дом и притворилась служанкой. Обычно это срабатывает. Какая-то женщина сказала, что сестра отправилась. В этой туристы едут оттуда отправляться в Бразилию. Понятно. Ну вот, поезд нагружен багажом и ночью он проходит через безлюдные места. Опять что ли поезд, чтобы прибыть в порт, приливу через какое-то место под названием Скарлет Йоханссон будет. Right, в real quiet сейчас будет the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a не, ну, в принципе, я как сутенер, я думаю, я должен ее выручить. Только без ножа. Мешаться разрядить обстановку. Да вмешаться, конечно. Нахер я буду как девочка. <соцентричь> Отвали от нее, сукин ты сын. Эй, полегче, я не хочу проблем. Че, я хочу. О, давай лосу на него. А, нельзя? Если не смотришь прямо сейчас, они тебя будут... Они у тебя будут? А, да, проблемы типа. Блин, у него есть ствол. Ты совершаешь большую ошибку, Тилли Джексон. Проваливай. Я с тобой потом еще поговорю. А, ну можно? Э, э, ну... Бля. Ты хотел там... понимаю <звук> да блин ну <звук> в смысле а я все нажал заново капец Так, ладно, ребят, сейчас я, короче, доберусь, э, завершу уже видос, доберусь до туда, я по дурости назал, нажал не с контрольной точки, а запустить миссию заново, и из-за этого сейчас придется снова вот это все ехать. Спасибо, что были со мной, спасибо за просмотр, надеюсь, серия вам понравилась, надеюсь, вам нравится сама игра, э -э, сюжет ее... Как мне описали, очень долгие люди, некоторые по два месяца ее проходят. Поэтому, если вам это нравится, я буду выкладывать чуть ли не каждый день этого. Это будет дневной серией, несмотря на то, что вечером проходят стримы. Мне не сложно, но и от вас я тоже требую, требую, прошу, прошу заимочки. Поэтому, если не сложно, после просмотра оцените ролик и спасибо. Спасибо, до скорых встреч. Всем пока, ребят.